Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Хватова Екатерина, и в этом видео хочу вам рассказать максимально подробно про маркетинг сообщества Easy Community и показать, из чего он складывается, почему он настолько интересен и денежный. Маркетинг сообщества Easy Bizi Community гибридный, и в нем, так скажем, между собой сочетаются да, и дополняют друг друга четыре вида заработка. Это линейный, линейный вид заработка второй матричный матричный матрицы кому как удобно третье у нас в маркетинге есть бинар и четвертое у нас еще есть один вид матриц который называется дельты. давайте рассмотрим подробнее как на линейном с линейного вида заработка мы зарабатываем что это такое соответственно когда вы приходите в компанию в наше сообщество, начинаете пользоваться услугами завтра рекомендуете, предположим, своим друзьям они приходят, регистрируются по вашей реферальной ссылке это будет ваша первая линия да то есть ваши ближайшие знакомые друзья которые зарегистрировались непосредственно по вашей реферальной ссылке так вот, с первой линии сообщество платит партнерское вознаграждение 0,7 тысяч биткоинов всегда за первую линию когда первая линия начинает точно так же активно работать и приглашать своих друзей это будет ваша вторая линия и обратите внимание, что за вторую линию у нас партнерские вознаграждения в два раза больше, чем за первую. Соответственно, третья линия, да, третья линия у нас выплаты в два раза больше, чем за предыдущую, за четвертую линию еще в два раза больше. И у нас в маркетинге предусмотрено 5 выплат по линейному маркетингу, да, 5 линей другими словами. Очень важно понимать этот момент, почему? Потому что как раз маркетинг Изи Бези Комьюнити сделан таким образом, чтобы ставка делалась на работу с командой и на выстраивание глубину за каждый новый уровень, да, независимо от того, приглашали вы этих партнеров или нет, это пригласили ваши партнеры, ваши друзья, но выплаты вам в два раза больше. В этом как раз и кроется самый интересный момент нашего линейного маркетинга. Что представляют из себя матрицы сообщества Изи Бизи Комьюнити? Матрицы в Изи Бизи, 15-местные, грубо говоря, такая вот пирамидка, да? Вы всегда находитесь на вершине. На первом уровне у вас два партнера. У этих партнеров точно так же по два партнера. Второй уровень – это четыре партнера. Ну и третий уровень, последний – это 8 партнеров. Получается... Вот таким образом у нас выглядит матрица трехуровневая, 14 партнеров. Здесь давайте с вами разберем именно как идет заполнение матрицы, потому что это тоже очень важно. Вот первый партнер у нас встает сюда в свободную ячейку, второй, соответственно, справа. Третий встает опять слева на второй уровень, четвертый справа. И обратите внимание, вот пятый человек, он встанет уже в третью линию, а шестой встанет сюда. Седьмой опять вернется на вторую линию, восьмой сюда, девятый э, на вторую линию и э, десятый сюда. Ну и здесь, соответственно, будет уже заполнение да вот партнерами в свободных ячеек. Почему важно? Э, я показала вам этот момент, и это важно, потому что у нас денежный уровень именно в матрице, именно третий то есть с третьего уровня по 100% от номинала самой матрицы, по процентов от номинала самой матрицы, то есть сколько она стоит, возьмем, например, первую матрицу, которая у нас стоит 0,014, вот за каждого человека, то есть 8 партнеров вам будет выплачено по 100%. И, соответственно, маркетинг э, помогает вам, да, маркетинг изи-бизи, чтобы вы как можно быстрее начали получать выплаты с денежного уровня. Уже с пятого, с шестого партнера вы получите, Денежное вознаграждение, партнерское вознаграждение за, Именно за, по матричному маркетингу Это без учета линейки да, Потому что вы еще будете получать за каждого личного приглашенного партнера Который встанут в вашу матрицу Отдельно вот эти выплаты да, по линейному маркетингу Давайте рассмотрим с вами, что такое бинар компании Изи -Бизи. Бинар от слова Би, соответственно у вас выстраивается правая и левая нога Многие знают, что такое бинар она выстраивается наподобие тоже тоже матрицы, но уже бесконечно вниз. Да? То есть он не конечный. Если матрица у нас 14-местная, то бинар будет выстраиваться вправо-влево. Ну и, соответственно, смотрим с вами. Бинар у нас стоит на целых биткоин. На целых 0,1 биткоин. И выплаты у нас... Выплаты на кошелек будут в том случае, когда... Справа слева, с справа и слева ноги да, будет сформирован баланс, накоплен баланс в размере 0,005. Вот получается 0,01, деленное пополам. Справа слева должно быть по 0,005 биткоина. Важно понимать, наш бинар очень важно встать как можно быстрее. Потому что, когда вы попадаете в бинар, вы в личном кабинете увидите, какой процент за вами зафиксирован. Что такое процент? Я сейчас поясню. Я, когда встала в бинар, за мной было зафиксировано 15%. Соответственно, чем глубже бинар, тем процент уменьшается. Например, сейчас, возможно, уже он 14% на тот момент, когда вы смотрите данное видео. Или, возможно, 13%. Я сейчас постараюсь подробнее пояснить. Соответственно, 15% от 0,01% это будет на 0,001. 15 вот за каждого человека который встает справа слева идет начисление вот этих баллов вот этих баллов то есть за каждого партнера идет начисление а как я уже сказала нам нужно справа слева накопить баланс 0,05 соответственно чем выше у вас процент тем меньше людей у вас формирует этот баланс понимаете да то есть если у нас будет с вами например 10 процентов то вам нужно например не 4 человека чтобы скопить баланс 0,005, а там 5, 6 и так далее. Соответственно, очень важно в бинар встать как можно быстрее. Получается, выплаты будут намного чаще. Вот этот момент, я думаю, вам понятен. И когда у нас 0,005 справа-слева будет накоплено, у нас произойдет выплата уже непосредственно на кошелек 0,005. Но из расчета, что, смотрите, 70% будет выплата, это 0,0035 биткоина, и 30% у нас уйдет, 0,0015, уйдет на апгрейд. Для чего сделан апгрейд? У нас бинар очень интересный, он апгрейдится, и когда вот эти проценты кончатся, да, то есть бинар будет построен а, до конца вниз и а, уже не будет возможности его выстраивать, Происходит что? Как правило, бинары закрываются да, в других компаниях. У нас же бинар бесконечен, и более того, он со временем становится еще более дорогим и денежным. Он апгрейдится, и у нас откроется следующий бинар на целых 002 где выплаты уже будут, да, и в процентовке, и, соответственно, выплаты а, на кошелек будут из расчета стоимости вот этого бинара. Поэтому вот этот, этот апгрейд, который со всех берется, да, вот эта а, сумма на апгрейд 30%, она как раз формирует нам с вами новый бинар. Поэтому за счет этого он как раз бесконечный. Ну и что такое дельта, да? Соответственно, давайте вот сюда перейдем, что такое дельта. Она похожа на матрицу, она точно так же у нас... 14 мест на первом уровне по два человека, на втором по, по, тоже по 2-4 в общей сложности и 8 человек на последнем уровне. Но отличный, существенный дельт от обыкновенной матрицы в нашем маркетинге, что выплаты идут за каждого партнера, на, уже начиная с первого уровня, с первого уровня в 15% да, с партнера, со второго 20% и с третьего уровня по процентов за каждого партнера. Соответственно, первая дельта, у нас их несколько, стоит целых 0,001%. Выплата за каждого человека в первом случае у вас будет 0,0015, во втором случае 0,02 и в третьем случае 0,0065. Здесь 2 человека вы умножаете на 2, здесь на 4, здесь на 8. И в итоге вы самостоятельно сможете просчитать доходность самой дельты. А Проценты могу сказать, что это больше, да? больше 500%. Вот такие виды дохода в нашем маркетинге и а, дальше мы с вами рассмотрим как они между собой переплетаются в различных пакетах доступа а, у нас сейчас четыре основных а, пакета доступа или уровня доступа как, у, как вам удобно соответственно первый пакет доступа называется basic да, ну, или базовый что у него входит У него входит первая матрица первая матрица 0,014 номиналом напоминаю да это будет три уровня Соответственно, и это будет первая линия, первая линия, с которой вы, также напоминаю, зарабатываете 70 тысячных биткоина. Соответственно, если вы суммируете, у вас первый пакет доступа будет стоить 0,0021 биткоин. Следующий пакет доступа у нас называется стандарт. Стандарт. Что входит в пакет стандарт? Это уже... Четыре матрицы, да, то есть первая, вторая, третья, четвертая. Номинал каждой матрицы, следующий, в два раза выше предыдущей, предыдущей. И это тоже удобно, потому что заработок, соответственно, с матрицы будет уже выше. И у каждой матрицы, второй матрицы соответствует вторая линия, да, заработка. То есть вы уже будете зарабатывать со второй линии партнеров, с третьей линии партнеров. Тоже легко запомнить, потому что мы уже это и рассматривали с вами: доход будет в два раза дороже предыдущего. Да? То есть 7, потом на 0,014, 0,02, целых на пятьдесят шесть. Соответственно, в пакет стандарт, вот он, пакет стандарт, будет входить уже соответствующие вот эти вот матрицы. Следующий. И стоит он, да, что важно. 315 биткоинов, 0,0315 биткоинов. Если вы суммируете все матрицы и все линейные заработки с линейного уровня, вы именно получите эту, эту цифру. Следующий пакет у нас уже очень интересный, называется профи. Он сразу скажу, 0,0627 биткоинов стоит. Что в него входит? Ну, соответственно, первые 4 матрицы и 4 линейки добавляется линейка 5 номиналом 0,112 и заработком точно таким же, добавляется уже бинар, да, бинар добавляется. Напоминаю, бинар – это уже структура бесконечная, здесь уже более такой пассивный заработок, многие из вас работали в бинаре, 0,01, и сюда же добавляется уже первая дельта, да, номиналом 0,01. Дельта вообще у нас очень уже денежная структура, то есть с первого уровня 15%, со второго уровня 20% и с третьего уровня по 65% с каждого партнера. Точно так же 14 человек, да, по 2 на первом уровне, 4 партнера на втором и 8 партнеров на третьем уровне. Соответственно, вот этот пакет, этот пакет, это будет пакет профи, уже интересный. Пакет, конечно, всем рекомендую, минимум его рассматривать, потому что вы уже зарабатываете со всех линеек, и с бинара, и с дельты. Ну и есть у нас четвертый основной пакет, который называется, как вы поняли, уже цел, VIP, номиналом целых 0,827. Он выглядит точно так же, как профиль Сюда добавляется вторая дельта, да? вторая дельта, которая подороже, ну и, соответственно, доходность у нее тоже уже будет по 15, 20, 65% от номинала самой дельты. Вот у нас 4 пакета. Соответственно, вы должны понимать, что в зависимости от того, какой пакет вами выбран, на таком пакете вы получите курсы, тренинги, сами продукты, сообщества ZBZ Community, да, то есть чем дороже пакет, естественно, тем больше у вас курсов и тренингов на данном пакете, тем больше у вас возможностей, ну и, соответственно, стратегия вашего заработка, естественно, будет уже более интересной, доходной и более быстрой. Это тоже надо понимать, и мы сейчас произведем некоторые расчеты, которые вам это покажут и докажут. Давайте возьмем с вами самый э, начальный вариант, да, то есть, например, вы приобретаете Basic пакет. Соответственно, вы вот таким номиналом приобретете пакет. Здесь у вас уже будут курсы, тренинги. Не переживайте, вы уже будете пользоваться полноценно образовательной платформой EasyBizy Community, где порядка около 100 да, уже всяких видеокурсов и тренингов на данном пакете есть. Ну и, соответственно, вы начинаете зарабатывать от матрицы от матрицы и от линейного от линейного маркетинга. Линейного, то есть это отлично приглашенных партнеров с первой линии. Да, первая линия, напоминаю, 0, целых ноль И сама матрица 0, целых ноль-ноль Ну и давайте посмотрим. Предположим, это вы у нас, да, вот этого партнера вы получили от вышестоящего спонсора. У нас тоже есть переливы. И этот партнер оказался активным. И он заполнил, например, вот эту часть вашей матрицы. Да? То есть очень быстро пришли его партнеры, соответственно, начали заполнять вам левую сторону. А Этот партнер ваш лично приглашенный, за который уже будут выплаты да, в данном случае. Это не ваши лично приглашенные партнеры, выплат 0,007 у вас не будет, у вас только будет доходность вот с этих партнеров, которые встают в третью доходную линию самой матрицы. А следующая сторона, предположим, это вы активно сработали и дозаполнили эту матрицу, пригласили вот этих партнеров лично приглашенных. Соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 человек это ваши люди, да, лично приглашенные, и мы умножаем на 0,007. И когда у нас заполнится матрица, да, то есть вот этот денежный уровень, что мы должны сделать? Мы должны номинал, то есть стоимость самой матрицы умножить на количество э, людей в, значит, в третьем денежном уровне. Давайте с вами считать, что же получится, сколько мы заработаем при данном раскладе. На целых 14 умножаем на 8 человек. Значит, с закрытием матрицы у нас доход будет следующим, да, доход. А за лично приглашенных на целых 0,007 умножаем на 7 человек. Это, естественно, взято как пример, потому что если... Посмотрите, да, если все ваши партнеры будут лично приглашенными, предположим, вы очень активный, то здесь вам нужно будет умножить не на 7, а на 14 человек. Если 10 человек в матрице ваши лично приглашенные, значит на 10 человек. Ну Мы просто берем как пример да, 50 на 50. Вы сейчас увидите, что даже при таком раскладе у вас доходность, доходность будет очень большая. Давайте посмотрим по сегодняшнему курсу, где-то в районе 540, наверное, 530 тысяч за биткоин. Соответственно, мы с вами заплатили сколько? 0,0021 умножаем, ну, давайте на 530, да? Где-то вход у вас будет примерно 1100, 1120, и на эти же 530 умножим уже доход, так как у нас доход в биткоинах, естественно. Вы должны понимать, что если вы э, вошли, да, 8 где-то 600, 8 500 будет, да, то есть если вы зашли по сегодняшнему курсу, а через полгода биткоин, в этом-то как раз и прелесть, да, у тебя через полгода биткоин будет, например, уже не 530 тысяч в рублях, а, например, 600-700, соответственно, у вас доходность только за счет роста курса биткоина тоже будет расти. Ну и посмотрите, на 1100 вы оплатили вход, вы стали получать курсы, тренинги, пользоваться образовательной платформой ИзиБизи, и при закрытии всего лишь первого круга матрицы у вас доход 8600. Надо понимать, что это, конечно, общий доход. В нашем маркетинге есть автоматические реинвесты и апгрейды. Что это такое? Когда закроется матрица первого круга, у вас она вновь откроется. Это будет второй круг. Круша, пожалуйста, не мешай. Продолжаем, да? Значит, соответственно... При первом закрытии у вас матрица откроется вновь, это будет реинвест, он будет автоматически, да, то есть автоматически будут уйдут на открытие матрицы, опять ноль целых ноль на четырнадцать она открытие линейки ноль целых ноль ноль соответственно у вас откроется второй круг и реинвест, это называется на реинвест, уйдет сто процентов от Basic, да, то есть вы понимаете, то есть вот эта сумма уйдет, нам нужно будет это учитывать. И дальше, что произойдет? Так как вы зашли только на Basic, у вас первая матрица работает, у вас автоматически еще произойдет апгрейд. Апгрейд это повышение уровня, то есть у вас откроется вторая матрица, и на самом деле это очень хорошо, и ваша доходность только будет расти, потому что вы начнете еще зарабатывать с матрицей, которая в два раза дороже и у вас откроется еще вторая линия, да, вторая линия, которая тоже в два раза дороже. И уже с этой матрицы да, при заполнении вашими партнерами вы будете получать, если эти партнеры тоже на двух матрицах, вы уже будете получать линейки по 0 0,014, и когда матрица закроется по восемь с каждого партнера с, третьей, с третьего денежного уровня этой матрицы. Поэтому... Получится таким следующим образом. Мы с вами 8600, 8600, вычтем 1100 и еще раз два раза, да, здесь будет, значит, здесь 100%, а на апгрейд 200%. Ну, грубо говоря, нам нужно с вами 8600 вычесть 3300, да, 3300. Давайте посчитаем. 8600, это уже будет минус 3300, то есть чистый доход, да, чистый доход. У нас с закрытие первой матрицы будет 5300. Посмотрите, это тоже очень много. Да? На 1100 вы зашли и больше чем 500% вы заработали. Больше чем 500%. Это очень хороший высокий доход. У нас очень высокодоходный и денежный маркетинг, как я вам и говорила. И как раз на цифрах хотела вам это показать. Соответственно, давайте рассмотрим следующий пакет стандарт, и вы увидите, что на стандарте, да, независимо от того, что пакет уже более дорогой, напоминаю, он стоит на целых 0,315 биткоинов, если мы с вами умножим 0,0315 на а, примерно сегодняшний курс 530, это будет уже 17 тысяч, да, на сегодняшний день это будет 17 тысяч рублей, это уже не 1100, это совершенно другие деньги, скажете вы. Но давайте посмотрим, что же у нас получается. У нас с вами сразу открыты, напоминаю, 4 матрицы. Мы сразу работаем на 4 матрицах. И, естественно, ваши партнеры максимально будут вас дублировать. В этом вы заинтересованы. У вас открыты 4 линейки, вы начинаете зарабатывать с 4 линейки, 0,007. На целых на целых восемь и на целых 0,056. Вы начинаете работать уже с этими линейками. Ну и давайте посмотрим. Вот вы пришли. Да, Это, конечно, идеальный образ, но мы к этому как раз и будем стремиться. Это некая стратегия. Вы пришли, и под вами пришло то, то, два ваших активных партнера на первый уровень, которые вас продублировали. И встали, соответственно, сразу тоже на пакет стандарт на 4 матрицы и 4 линейки. Это ваша первая линия. Мы умножаем на целых 0,007 на 2 партнера. Да, потом почитаем на 2, потому что они встали в 4 линии это одни и те же партнеры. Соответственно, мы помогли им хорошо сработать и научили их партнеров и их самих сделать то же самое. Поэтому их партнеры пришли и продублицировали вас, да, ваши действия. То есть то же самое произвели. У вас это будет уже какая? то будет вторая ваша линия. То есть со второй линии вы умножаете, уже зарабатываете с 4 человек по 0,014. И пришли у вас, значит, продублицировала, да, то есть третья линия по 8 человек. Давайте раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Это 8 человек, они точно так же открыли пакет стандарт. Мы максимально помогаем им, понять, что это интересно. Соответственно, с третьей линии вы зарабатываете 0,0028 с 8 человек. И это только линейный маркетинг сейчас сработал, потому что у нас с вами еще закрылись 4 матрицы. Давайте посчитаем этот линейный маркетинг. Соответственно, здесь у нас с вами будет 0,0014, да, 4 человека. 0,0014 умножить на 4, это будет 0,0056 и 0,0028 умножаем на 8. На целых 0,028 умножаем на 8. Да, все верно. 224. Плюс сейчас я все это сложу. То есть у вас только линейный доход. Давайте вот сюда его выведем. Будем составлять на целых 0,294 биткоина. Это только линейка. Что дальше? Нам с вами еще нужно посчитать доходность всех четырех матриц. Напоминаю, первая матрица у нас стоит ноль целых, наверное, четырнадцать, вторая ноль целых, ноль ноль двадцать восемь, третья ноль целых, ноль ноль пятьдесят шесть и четвертая, соответственно, в два раза дороже. Да, ноль целых ноль сто двенадцать. И мы должны с вами доходность, это 8 человек умножить на стоимость каждой матрицы. Да? То есть 8, маркетинг, давайте вот сюда выведем, 8 умножаем на 0,014, 8 умножаем на 0,028, 8 человек умножаем на 0,0056. и 8 умножаем на 0,012. Это будут матрицы. И считаем, давайте поменяем фломастер. 8 умножить на 0,0014, это будет на 0,112. 8 умножаем на 0,0028, это будет на 0,0224. 8 умножаем на 0,0056, это будет на 0,0448. И 0,012 умножаем на 8. Это 0,0896. Сейчас суммируем. Да? 4,48 плюс 0,0224 и плюс двенадцать. В биткоинах у нас получилось с матриц с закрытия всех четырех матриц. Следующая сумма. Мы прибавляем линейный маркетинг. Да, то есть линейный заработок с линейного маркетинга. Общая сумма заработка. Давайте тоже поменяем фломастер. У нас будет цифра 0,101974. умножаем ее на 530, у нас с вами получается 104,622, то есть 17 тысяч платим, а заработок у нас следующий. Да? То есть, вот чтобы вы видели, какая огромная доходность и разница в заработках. Потому что напоминаю, что у нас с вами. У нас с вами, значит, здесь сработало три линии, потому что три уровня в маркетинге. И дальше у вас этот маркетинг будет еще увеличиваться, потому что четвертая линия, вы видите, да. У вас, если, смотрите, очень интересно, четвертая линия сработает точно так же. Здесь уже будет сколько? 16 человек, да, 16 человек. Соответственно, здесь вы умножаете на 16, вот здесь на 16. И у вас прибавится, с четвертой линии только заработок будет. Груша, можешь мне не мешать? А целых 0,896. Это только линейный заработок, если мы умножим на 530. Вот здесь вот 47 47,500. Только с четвертой линии не считаем маркетинга. Вот что такое пакет стандарт и какие возможности по заработку он нам дает.